Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях композитор Петр Гекер. Здравствуйте, Петр. Добрый вечер. Я знаю, что долгое время вы прожили в городе Санкт-Петербург, хотя вы родом из Ростова на Дону. Вы являетесь земляком нашего общего знакомого Игоря Кентова, который нас, собственно, и познакомил. Но я хочу, чтобы вы немножко рассказали о своей биографии и о своем творчестве. Хорошо, спасибо. Значит, началось все, конечно, в Ростове закончил музыкальное училище и поехал в Ленинград, поступил в консерваторию на композиторский факультет сразу. Вот, проучился там, закончил консерваторию, поступил в Союз композиторов и в нем я, в общем, и до сих пор нахожусь. Вот, формально, хотя сейчас я живу в Израиле, здесь тоже вступил в композиторскую лигу Израиля, вот, так что я член активный этих творческих организаций. Ну вот, после поступления в с композитором началась активная моя композиторская деятельность, не очень много мой список, но, в общем, какие-то важные для меня работы состоялись за это время это прежде всего значит концерты для кларнета для скрипки для фортепиано сонаты для виолончели фортепиано соната для кларнета фортепиано потом вокальные цифры на стихи Светаевы, на э, Рубаята Марахаяма. Вот. И потом, э, так сказать, это все исполнялось в Петербурге в разных э, концертных площадках. В, в малом зале филармонии, в большом зале, в Доме композиторов у нас. У нас хорошая камерная площадка. Там Был знаком с определенным количеством э, очень хороших исполнителей. Это и Михаил Безверхний из Москвы приезжал в Петербург, он играл мою музыку. Михаил Гантверг тоже лауреат конкурса, и он был и сейчас является руководителем солистов Невы, прекрасный ансамбль, И он был в общем, руководителем нашей консерватории, ректором некоторое время. Вот. И прекрасные солисты Маринского театра. И очень хорошие исполнители, солисты, виолончелисты кларнетисты и так далее. И даже здесь сейчас, в Израиле, вот я нахожусь уже почти пять лет, я познакомился тоже с хорошими очень исполнителями. Это третий концертмейстер Иерусалимского симфонического оркестра Юрий Глуховский. вот Мы с ним сотрудничаем, он сыграл мои два произведения здесь исполнены. Потом. Я съездил два раза в Петербург, там исполнялась э, в зале академической капеллы мои два симфонических сочинения. Это концерт для двух кларнетов трехчастный и ронда для симфонического оркестра. Так что, в общем, э, такое так сказать, творчество у меня э, на протяжении моей жизни было рядом со мной. Ну и большое место в моем творчестве занимает еврейская тема. Я к этой еврейской теме пришел еще так сказать, при советской власти, когда это особенно не поощрялось. Вот. Но все равно я в общем, подошел к этому делу серьезно. Я изучал сборники Моисея Береговского. Это очень известный собиратель фольклора. Вот. Ну и, конечно, те редкие записи, которые еще сохранялись, и на руках, и в каких-то студиях. Это все я собирал, интересовался этим. И это отразилось тоже в моем творчестве. У меня есть обработка три еврейские песни на идише. Это исполнялось в разное время. Это действительно подлинные народные мелодии но без гармонии, без ничего, которую я, в общем-то, композиторски обработал. И у меня есть два варианта – с фортепиано и симфоническим оркестром. это исполнял, с симфоническим оркестром. И пели солистки э, Мариинского театра, очень хорошие исполнительницы. Вот. Потом э, тот же Михаил Гантворк сыграл мой Нигун для скрипки и струнного ансамбля. Э, это абсолютно авторская музыка, это ничего не, народного. Нет просто названия Нигун, поскольку это все, в общем, находится в таком стилистическом, так сказать, круге интонации и в то же время довольно современный язык, потому что я себя считаю, в общем, академическим композитором, но современным, который вышел из рамок просто чистой тональной музыки и даже я, в общем, работал и в тональной сфере и так далее, и так далее. хотя в общем-то, я придерживаюсь полистилистики. Мне кажется, это наиболее до меня во всяком случае в наше время перспективный путь сказать, музыкального творчества. А, ну, хорошо, и... теперь давайте мы перейдем плавно к ко второй да. части. Да. Тем более, что вы уже начали говорить да. о еврейской тематике. Я так понял, что вот как раз с Игорем Хентовым вы сейчас да. работаете над Произведением он э, как автор текста, вы как автор да. музыки. Я так понимаю, что это какое-то вокальное произведение. Расскажите более да. подробно об этом. Значит, здесь получилось таким образом. Я его стихи, хотя мы очень знакомы, но я его стихи прочел в Фейсбуке, он их публиковал. И мне показалось, что это очень яркие образные стихи, связанные с историей Холокоста. И э, меня это очень заинтересовало. И я задумал три триптив. В общем, уже написана одна вещь, уже первая баллада написана. На второй, третий я сейчас работаю. Вот. Это по стилистике, вы знаете, ближе к таким зонгам, наверное. К такой стилистике эпохи Брехта, Курта Вайля. Но в то же время это не являются чистыми формами танга или... Легкого фокстрота или еще чего-то. Это, в общем, я их называю пока балладами. Вот. И это пока для фортепиано. Но, в общем, пишется, и уже мы подыскиваем хорошую солистку с таким оперным, солидным багажом, вот. чтобы был, что там диапазон в общем, да, довольно серьезный. И это не является песней в чистом виде. Хотя, вот тоже это как раз я об этом говорил, что это некая полистилистика. Вот, то есть соединение вот таких разных жанров и обвинённое в то же время, так сказать, вот такой как, как бы современный современный стиль, ну, стилем современной музыки. То есть академическая музыка, но современная. Вот. И мне кажется, что это, наверное, должно понравиться исполнителям. Это на русском языке идет, и, в общем, это чисто авторская музыка, но она тоже, в общем, как бы существует в круге интонации, которые просачиваются. Этот круг интонации идишской культуры, немножко такое, в общем, может быть, чуть-чуть синагогальной какой-то традиции, но очень аккуратно, а сколько это все-таки другой жанр. Это из истории вот э, таких э, трагических судеб э, Холокоста, которых очень много и, к сожалению, э, эта тема так сказать, не уходит из внимания э, людей. В наше время и все время приходится к этому возвращаться. Вот так а, хорошо, да, спасибо. И еще один такой вопрос небольшой по поводу публики. Насколько э, ваша музыка, э, так скажем, понятна широкому кругу публики, то есть она не требует какого-то специального образования и опыта, потому что вы говорите про полистилистику, может быть, неподготовленному зрителю это будет сложно воспринимать, или это не так страшно, как вы рассказываете? Нет, я думаю, что это совершенно не страшно, я думаю, что это не страшно, потому что я давно уже, так сказать, пришел на собственном опыте к тому, что публика, в общем, должна быть не изолирована от исполнителя и от композитора, а все-таки находиться на одной волне с той музыкой, которую предлагает автор. Поэтому я всегда это учитываю и стараюсь и работать в сфере таких интонаций, которые, в общем-то, должны затронуть уши, и чувства слушателя. Поэтому тут нету таких специальных у меня изысков, которые, в общем-то, я этого не чураюсь. иногда, когда это нужно, это в творчестве, так сказать, у меня появляется. Но вот если говорить об этом триптихе, то это абсолютно направлено на сегодняшнего слушателя и именно вот с этим акцентом и с возвращением к той эпохе, которая была, в общем, действительно… Очень интересно, и независимо от того, что это было связано с еврейской тематикой. Все это было культура определенная: Брехтовская, Ганса Эслера, Курта Вайля и, и так далее. Так что вот так. И самый последний вопрос: когда ждать премьеру, насколько это? быстро? Да. Или вы, у вас нет каких-то таких э, жестких сроков? Э, вы работаете сказать, по наитию и не можете сказать, что вот осень не будет готовы или раньше? Как, или да, так, есть, да, сроки. таких четких сроков нету, конечно. Но уже, уже есть, уже есть в общем-то э, первые встречи с э, исполнителем, с певицей. Мы уже встречались, уже она получила материал, она уже учит. Так что я думаю, что это долго откладываться не будет какой-то и Скорее всего, осенью это должно уже быть готово и должно быть разучено я еще не, не сказал о себе у меня еще очень важная была творческая веха моей биографии это в 2015 году у меня была премьера моей оперы проклятый апостол в Маринском театре в концертном исполнении и вот это значит это там да, Тема Иуды была затронута, которая, в общем, меня заинтересовала в связи с тем, что был найден новый апокриф, в котором как бы Евангелие от Иуды, и какой-то свежий взгляд на вот эту древнюю историю. Мы постарались с сделать, причем значит, там не было никаких акцентов и никакой борьбы с церковью вообще, это, так сказать, остается за с, с заграницы нашего так сказать, творчества, а просто взгляд и на, на эти события немножечко по другому, по другим углом. Потому что, ну, я думаю, первый опыт уже сделал, э, так сказать, Вебер э, в опере «Jesus Christ Superstar», когда вначале она появилась, проявилась шоковая вещь, а потом, в общем-то, как-то и даже церковь это поняла и выпустила потом пластинку да, тоже совместно. Вот. Это тоже была двухактная опера, причем там 30-40% поется текст на иврите. И я туда это сознательно, так сказать, вмонтировал, вставил, чтобы это была вот просто отображена эпоха того времени. Это было еще... Не было христианства, это была эпоха Иудея первого века. Поэтому мне показалось, что это очень интересно. И это для... Там я большой оркестр, большой хор и солисты. Ну, вот такая была у меня. Пока дальше продолжения пока нету. Вот это, ну, это был 15 год. Сейчас в связи со всякими событиями вообще трудно о чем-то говорить. Но я думаю, что это так сказать, еще будет ждать своего какого-то продолжения. Особенно. Ну что ж, большое спасибо вам за этот небольшой, но очень насыщенный, интересный рассказ. Мы будем ждать премьеры вашего триптиха. И я надеюсь, что мы с вами еще как-нибудь встретимся вот так вот виртуально, поговорим всего. на музыкальные и около музыкальной темы. Всего вам доброго, до свидания, успехов. Спасибо большое, всего хорошего, до свидания, спасибо.